Сегодня с утра наступило 1 мая, день хмурый, серенький денек, совсем не праздничный. В середине дня пошел дождь и льет до сего часа, как будто сама природа оплакивает первомай. Почему? В сегодняшний 1 мая вызывал в основном раздражение. Главную улицу города перекрыть для каких-то непонятных демонстраций и мешают ехать или идти по своим делам. Какой смысл во всех этих шествиях, в этих флагах, в этих речах? Люди заняты совершенно другим. Большинство из них до этого шествия нет никакого. Совсем не так начиналось первомайское движение. В память о забастовке в Чикаго и о кровавом столкновении с полицией, которая хотела разогнать шествие рабочих, решено было каждый год 1 мая проводить демонстрации, бороться за права рабочих. В 1890 году впервые... Во многих странах Европы и в США 1 мая было отмечено рабочими, теми, кто трудится. Оно стало днем борьбы за права. Борьбы против эксплуатации, против маленькой зарплаты, против слишком длинного рабочего дня, против отсутствия социальных гарантий. Так длилась четверть века. Так проходил Первомай и в нашей, в родной России. Но вот победили рабочие, победили крестьяне, никогда не ходившие в Россию на первомайские демонстрации. И стало неясно, а что делать в этот день дальше. Победа одержан, права получен, бороться не с кем. Тогда стали объяснять, что в этот день надо демонстрировать солидарность с борьбой рабочих в тех странах, где победа еще не одержена. Правда, некоторые поговаривали, что в Советской России победа тоже еще не одержана и права рабочих далеко не защищены. Но те, кто об этом поговаривали, стали исчезать в тюрьму или в лагерь. И постепенно такие разговоры прекратились. И рабочие ходили на демонстрации, и горожане ходили на демонстрации, не будучи рабочими, а будучи советскими служащими, и демонстрировали, и демонстрировали, и демонстрировали, и в конце концов стали чувствовать, что демонстрировать особенно им нечего. Дух отлетел от первом мая. Все громче ревели громкоговорители, все громче играли многочисленные оркестры, все выше взлетали казенные разноцветные шары и шарики. А транспаранты, которые в свое время писали тайком, чтобы не увидела полиция, готовились перед первом открыто. И написание их было профсоюзной нагрузкой, а вовсе не делом духовным и душевным, не сердечным, а холодным и официальным. И вообще 1 мая стало выходным днем, которое очень обидно было, по совести говоря, отдавать какому-то шествию. И во второй полном дня, когда шествие было закончено, садились за стол, выпивали и закусывали, и вели разговоры к 1 мая никак не относящиеся. 1 мая превратилась в мумию, которую раз в году вынимали и носили по улицам города в течение двух часов. Под официальные жестяные бездушные речи и лживые патетические призывы. Потому что не было никакого дела до того, как живут трудящиеся в других капиталистических странах. Тем более, что по слухам, в европейских странах жили значительно лучше, чем в Советском Союзе. Потом все рухнуло. Не стало Советского Союза. Капитализм победил. Он снова стал един на всем пространстве обитаемой суши планеты и Земля. И, казалось бы, Первомай должен был бы возродиться в России как день борьбы тех, кто трудится за свои утраченные права против своих маленьких заработных плат. Против того, что их гарантии и права мало соблюдаются олигархами и чиновниками. И что же? А ничего. Жидкие колонны, прозрачные, знамен с надписями партии и слова, слова, слова. Каждое из слов старое, затасканное, вместе фразы вроде бы правильные, и ничего не происходит. Ничего не меняется. Ветер будущего, жажда проникновения в него, в это будущее, на волне 1 мая, отсутствует. Никто не строит корабля, чтобы плыть в это будущее, наполнив ветром будущего паруса этого корабля. Каждый гребет в свою сторону. И такое ощущение, что то солнце будущего, которое вставало над первомайским днем и, казалось бы, раньше, светило всем на земле, давая надежду, что это солнце раскололи на миллиард кусочков и растащили по миллиарду квартирок и сидят над этими кусочками, греют над ними руки зябка, мерзнущие от первомайского холода и дуют на них в надежде обогреться, поместив эти кусочки общего солнца в свои квартирные чугунные печки-буржуйки. Они бы еще с помощью этих осколков первомайского солнца подогревали бы воду в ванной, чтобы поместить в нее свои зябнущие ноги и таким образом обрести индивидуальный комфортик. Жалко и обидно мне смотреть на такой первомай. Жалко и стыдно за таких людей. Вот он и первомай.